О, привет, братка. здорово. Кстати, что рисуешь? Ол, ты... на... А, надо. И я, кстати, что рисую. Я... Тебе тоже советовала рисовать. Может, я тоже нарисую, может быть. Наверное, я тут, рисунок будет видеться очень быстро, примерно. 40. Ну что, братан? Мне надо уже Они уже читать, но про себя, наверное. Рисунок будет называться вот. это... Что Прису я скажу рисую. Приложай свои даже здесь, и брать им да. без лицов, и четверо будет населиться. Если конечно мы вместе всего, посмотри, вот, делаем. Правильно? Первый там сидишь, второй, и здесь третий, середина, четвертый, совет тебя. Все, ну, может он, он будет стоять, может, не надо. Вот. Ну что, Иннар, давай, пока. Ну что, я ухожу, пока Иннар, давай. Удачи, увидимся. Как? Удачи, пока. Да. Доска.